Меня зовут. Шоколад, миндальный шоколад, Я шоколад, миндальный шоколад, Я шоколад, Я шоколад, Я тоже хочу шоколад, шоколад, шоколад, шоколад, шоколад, шоколад, шоколад, шоколад, шоколад, шоколад, шоколад, шоколад, шоколад, я всегда здесь танцую. Я хочу вот попасть в танцевальную лихорадку. Мне 6 лет а очень много. Мне буду 10 лет через минуту. Я смотрю канал Disney и тоже. Все, моя мама уже здесь. Все, моя мама уже здесь. Все, моя мама уже здесь. Мы уже здесь.